Итак, приветствую вас, Овны! Посмотрим сегодня, что вам принесет месяц Март. Ну, начнем с того, что само по себе начало месяца будет достаточно благоприятным, интересным. Несет такой аспект, который называется «Ворота Золушки». Это аспект удачи и большого везения, соединения Венеры Юпитера с Хероном вашем знаке о как раз как интересно получается значит ожидайте какого-то очень удачного случая я даже думаю что вам ничего и делать не придется что-то должно прийти само по себе к вам 3 числа Меркурий выйдет из вашего 11 Дома Дружбы и перейдет в ваш 12 -й. Это говорит о том, что большинство из вас могут обеспокоиться там, своим здоровьем, может быть, кто-то предпримет э, какие-то действия, связанные с амбулаторным лечением, кто-то займется благотворительностью, как-то многие из вас будут задумываться о вечном, могут впадать в меланхолическое настроение. Хочется разобраться с какими-то тайнами или наоборот их устроить. 7 число. 7 числа произойдет два очень важных события. Первое это переход Сатурна из Водолея в Рыбы. Переход этот будет прохождение по знаку Рыбы будет достаточно длительным, там более двух лет, но... В чем интересно это событие? Сатурн в Адалее и в Козероге, пока он там ходил последних там, ну, лет пять, получается, по двум знаком, он был достаточно силен, поскольку он является управителем этих знаков. А в рыбах он в падении, он здесь очень слабенький. И что нам это может дать? Во-первых, все тайно начнет становиться явным. А у вас он как раз попадает в ваш 12-й дом. Может пошатнуться у кого-то здоровьем. Может, Я думаю, что большинству из вас предоставится возможность докопаться до какой-то истины, кого-то или что-то вывести на чистую воду. Очень благоприятное положение для, для тех, кто занят в сфере медицины, благотворительностью занимается или же занимается творческой деятельностью в уединении. Также для психологов, эзотериков также в этот день одновременно произойдет полнолуние в знаке зодиака девы но я все таки думаю что здесь будет какая то необходимость срочного вмешательства в решении каких то проблем связанных со своим здоровьем Ну, понаблюдайте и эта тенденция она может иметь ну, влияние на весь ближайший месяц недели две точно будет работать Далее, 10-11. Тут со состоятся такие интересные аспекты, которые говорят о том, что будет появиться какая-то благоприятная возможность решить какой-то вопрос, который до этого было решить достаточно сложно или невозможно. А сделать это у вас получится благодаря собственной харизме и умению произвести впечатление на собеседника таким образом, что он сам перед вами раскроется. С 14 по 17 – это серединка месяца, в течение которой важно быть максимально осторожным. Осторожным почему? Потому что ну этот месяц, он, этот период несет очень много негативной, напряженной энергии. Вот видите, сочетание вот этих всех планеток, которые в вашем доме тайн находятся, образовывает точ, точный квадрат к Марсу. Марс – это агрессия. Агрессия на фоне чего? Какие-то сплетни, знаете, как будто бы что-то получится высветить и в не лучшем, Ракурсе, как будто бы или вы, или кто-то останется недоволен тем, что он узнает. Неблагоприятный период для каких-то коротких поездок, для переговоров. Во вообще даже передвижения будут крайне неблагоприятны, поскольку повышен риск травмоопасности. Руки, ноги, вот за ними надо смотреть. Да и просто можно легко с кем-то поссориться. До 16 числа еще будет действовать аспект Венера э, к Плутону, и тоже будет напряжение. Это будет связано с вашим вторым домом и так 12-11, 10. Ага, может быть, у вас получится отвоевать какую-то сумму принадлежащую вам по праву, заполучить ее, ну, вы будете находиться в очень сильном, в таком эмоциональном напряжении. Обратите внимание, вот когда красные такие аспекты, это значит очень много напряжения, а вот когда зелененькие между планетами, это гармония, когда все достаточно легко начинает решаться. Так, значит, также еще у нас 17 числа Венера переходит в ваш символический второй дом, отвечающий за финансы, за ваши денежки. И обратите внимание, он формирует благоприятный аспект к Сатурну из 12 Но ну, я думаю, что вам будет покровительствовать какая-то удача, какое-то дело. Особенно это благоприятный аспект для тех, кто работает сам на себя. А также он может принести улучшение в сфере здоровья. Венера... В Тельце она совсем не похожа на ваш характер, она более чувственная, она более практичная, она любит комфорт во всем и везде, она достаточно прагматична и вероятнее, что, вероятнее всего, что вы для того, чтобы заработать свои денежки, вы будете включать такие качества. 19 числа Меркурий, планета общения, коммуникации перейдет в ваш знак. Значит, поможет вам для того, чтобы вы были не просто разговорчивыми, но для того, чтобы вы были наполнены возможностью как можно большего как можно с большим количеством общения, будете более мобильны, будете более подвижные более контактны, и при этом будете использовать качества, похожие на вас. Это и некоторая импульсивность, это острый юмор, это умение расположить к себе человека, также нетерпеливость и большая скорость. Пробудет в вашем знаке он где-то недельки 3, Поэтому я думаю, что как раз вот ваш язык, он будет вам помогать зарабатывать денежки на ближайшие три недели. 21 числа состоится еще очень важное событие, которое отвечает за начало нового астрологического года. Солнце переходит, ваш знак... Там. Та и с наступающими днями рождения Овны вы вступаете в свой новый личный солярный год. Начинаете вступать в зависимости от того, кто родился. Ну, вот кто 21, то вот для вас это будет начало вашего года. Интересно, могу сразу даже вам сказать, абсолютно для всех Овнов, что для вас будет характерно в вашем году личном. То есть до следующего, 21 марта следующего года. Во-первых, этот год совпадает с новолунием. И это, знаете, как чистый лист. То есть этот год будет для вас, это как новый чистый лист вашей жизни. Четко видно, что будут складываться благоприятные обстоятельства с относительно ваших денежек с вашими денежками, Судя по тому, что Юпитер будет находиться в вашем первом доме, он будет вас селять надежду, не просто надежду, а большой оптимизм им нести удачу. Из негатива возможны возможные... Ну, здесь получается квадрат Нептун-Марс. Может быть, какая-то повышенная конфликтность. Но в каких сферах, это уже лучше смотреть в личном прогнозе. Ну, или обратите внимание, следите за анонсом. Я постараюсь приготовить для вас умный отдельный прогноз. В зависимости от того, во сколько станет солнышко для всех вас в этот день. Ну, он хотя будет общим, но Попробуйте, посмотрите его. Возможно, он вам тоже даст какие-то подсказки на следующий год. 25 -го числа Марс перейдет в знак рака. Это ваш четвертый дом. Четвертый дом связан с семьей, с Родиной. И он будет давать вам огромное желание. Ну, улучшить взаимоотношения со своими близкими, получить от них какую-то защиту или дать им защиту, будете больше ну, как-то заботиться о безопасности своих родных и близких. Ну, в общем-то, основное такое стремление, устремление вашего внимания будет связано с семьей, со всеми теми, кто рядом. Ну, из 27 по 30 будет складываться несколько интересных аспектов которые так 23-й у нас состоится переход Плутона, ненадолго, там, по-моему, до 10 июня, если я не ошибаюсь, в знак Зодиака Водолей. Это для вас хорошая новость, поскольку если раньше Плутон формировал квадрат, напряженный аспект к вашему Солнцу, то теперь он будет постепенно, хотя и очень медленно в течение нескольких лет, лет формировать но будет формировать к вам секстиль а это аспект большой большой удачи и новых возможно тут даже не столько удачи а сколько новых возможностей он будет придавать вам силу уверенность в себе мощь ну я думаю что для вас начинается действительно с этого года какое-то новое очень интересное время Параллельно у нас здесь будет формироваться соединение в вашем первом доме Меркурия и Юпитера. Благоприятный период для того, чтобы с кем-то подписывать договора для поездок, для путешествий. Ну и плюс еще и, а можно заключить выгодные контракты. Еще обратите внимание на соединение Венера, Уран в вашем доме денежек может дать вам реально какой-то успех. Все это дело в благоприятном аспекте к Марсу в четвертом доме, еще и с аспектом на Сатурн. Ну, ребята, для вас реально конец месяца начинает складываться очень интересно и несет какие-то очень новые, важные перспективы в вашей жизни. Для тех, кого интересует более глубокая эзотерическая часть, я задала вопрос картам, с чем будет связано главное событие для пред... в марте для представителей знака СТЯКО ОВЕН. Обратите внимание, значит выпало букет и якорь. Это означает, что самое главное событие будет связано с началом долгого периода вашего благосостояния, благоденствия и удачи. Вот такой вот несет нам ваш месяц март. Так что желаю вам удачи. Ставьте, пожалуйста, ваши лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, кому понравилось. И до встречи на следующих прогнозах.